Мистер Проппер, веселей, дома чисто два раза быстрее. Мистер Проппер, веселей. Ах ты, грязь. Блёха, размазался. Все разваливается на части. Да я вижу. Ко мне, ко мне. Я слышу. Так, э... Ох ты, нихера. Ёх, там ребра, наверное, сломало просто. Видела, как он обугулся? Фрэнк, Фрэнк, Фрэн, ты живёшь? Я не вижу просто. Пойди отсюда. <таспорожда> да пошел В смысле? В смысле? Я бы упор с этого с ружья с зарваша дроба, в него выстрелил, смысл? <таспорожда> да куда ты все? Ты че дел? <смех> Я хотел, короче, это <смех> спрятаться. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить GTA 5. Так, а, мы с вами нашли а, б -б -б -б -б пожарную машину, нашли машину для отхода, что-нибудь. Две одинаковые стоят. Окей, ладно. Так, а, теперь нам, у нас, в принципе, все готово. Остается только... Это что это вот это? Ограбление, да, получается. Налет на бюро, ага. Налет на бюро. Так. Фанк на один. Ну, короче, это, наверное, одно и то же. Налет на бюро. Одно и то же задание. Короче, сейчас мы с вами отправляемся делать дело, которое мы с вами планировали. После этого я так предполагаю Что будет Уже ограбление Федерального хранилища Ну в принципе неплохо У нас такая же тачка для отхода В принципе неплохо Она вроде как и не слишком медленная, как бы я сказал, да, так вроде как и скоростная, и по управлению нормоль, вот, поэтому я думаю, пойдет, ну и вместимость нормальная, все влезут, ну я так думаю, что все они не поедут, тут он, наверное, пожарки. Кто-то на пожарке, кто-то здесь. Кто как. Привет, как дела? А, Неплохо, хорошо. учитывая обстоятельства. Я собираюсь ограбить правительственное учреждение, а между тем мой бывший друг Пехопат хочет меня убить. А так, да, лекарства действуют в прекрасно. Ну, именно. Франклин нам все достал. На вот, на день. Then... А что потом? А потом справлюсь и туда, и устрой поджог по того, что мы готовим тут. Так, я так полагаю, одной свечкой с навесками там не обойтись. No, no, no, no. Верно. У тебя там будут подрывные устройства, и все надо правильно разместить, чтобы доступ к серверам у нас был. И здание не рухнуло. Когда выйдешь, подрываешь бомбы, встречаешься с Франклином и остальными, мы перехватываем вызов. А вы изобразите пожаров. Хорошо? Ясно. Ага, ясно. Звучит, конечно, по -дураски. но учитывая обстоятельства, ничего лучше не придумать я не мог. Да, и ты, если помнишь, сам выбрал такой вариант. Брось. Вообще прав был, Тревор. Ты и правда ныти. Ну, иди ты нахер. Только после вас. Не надейся. А, нам же сейчас, мы же это, сейчас будем полымыть, да? Я же выбрал Я же выбрал это Путь уборщика, короче mm. А кто из них будет? Франклин будет этим пожарником Пожарным Франклин и там еще двое, да, каких-то? Эм, что там за тема с бюро? Все как договаривались? Расклад такой, я ухожу туда под видом уборщика. Теперь Дэрил Джонс и Хью Уэллши лучше садитесь в пожарную машину и... Ладно, я их прихвачу. Я бы не отказался от более опытных людей. Ну, да, че там. Позвони, когда выйдешь. Ну, в принципе, а че там опытного? Че там, че там опытного, Мы же не на пролом пойдем, если бы мы шли на пролом, то надо было до опытных там каких-нибудь, там типа, чтобы стреляли, метка там еще... Так, поверх уровня. Чтобы стреляли, метка там еще и т.д. т.п. там что-то делали, короче. А... Так, как бы... Изобразить пожар... пожарных, я думаю, они смогут. Я думал, автоматически идти. Первый день на работе? Иди прямо через турникет. Окей, мэм. Окей. Они постоянно меняют подрядчиков. Ребят, вроде меня постоянно теряют работу и соглашаются на меньшие деньги. Ладно, проходи. Так, доберитесь до лифта, окей. А, внутрь я проник. Внутрь я проник. Теперь нужно до лифта. Я так полагаю, мне надо будет заряды до да, установить. Чтобы никто ничего не видел. <связи> так. Ага. Комната уборщик. Че, реально я буду полы мыть? <связи> иди к офису. Ну ладно. карточка есть даже так, мыйте пол <laughs> реально так, поставить ведро сейчас мы тут красоту наведем мистер пропер, веселей дома чисто, два раза быстрее мистер пропер, веселей ах ты, грязь бляха, размазался водичку надо окунуть Как вам? Чаще Выжимай тряпку, да? те Все, бомбу в шкафчике как вам шкафчике? Так, погоди Наверное, надо ведро взять Нет, не берет ведро, что ли? Окей, на всякий случай сейчас окуну а, нет, не окунается даже. Ничего вообще не делать с этим ведром больше. Два раза шваброй махнул. Вот они уборщики, да? Два раза что-то махнул и все. Так, вот так. Так, вот так. Возьмите ведро. Что там? Следующий офис. Смойте пол. Так. Ни хрена там, видал сколько точек там? Видал сколько засрано всего? Мистер Пропер, веселей. Так. Выжил. Макнул, выжил. Макнул, выжил. На -на -на -на -на -на -на -на. Так, я ведро могу взять, это туда-сюда ходить с ним. Ну, без него, туда-сюда. возьмешь? О, все отлично. Надо бегать из одного угла в друг... из одного конца в другой конец, это юська. Так, поточки. Так, оставлю это здесь. А ты уже в этот... Ты тыкал туда и выжимал. Эк. не на Че, все? это? Первого как-то убрал. Во, другое дело. Устаните бомбу в туалете. Так, пойду в воду. Солью. Зачем? Если you know, <laughs> сидеться the на, road на road, работе, допоздна, можно увидеть мертвецов со швабрами. Ладно, ладно. я ухожу. Мертвецов со швабрами. Окей. Okay. Так. Лоб. Возьмите ведро. Да, где мое ведро? Лха. Смотри, как засрали тут. Засрали. Окей. Так, отнесите швабру и ведро обратно в подсобку. Так. Если я пройду, да? Еще один уборщик? То, Прошлый умер от инфаркта, или его просто... Ты смотри не мне, тут по помытому не ходи. Понятно. Ну, то... Знаю я вас. Знаю ваши привычки, по помытому всегда ходят. Так. Чё, двух бомб хватит? Достаточно будет, что ли? Едите к клипту и покиньте офис. Я так полагаю, надо выйти, да, из здания Выйти из здания, взорвать угу. А потом А, наверное, скорее всего, я переоденусь в пожарного И В виде пожарного уже сюда прийти Не перенапрягайся Да, мы тоже скоро уходим Окей. Вот и день, кстати, посмотри, пролетел, да? Быстро. Hey, Заряд установлен, я вышел. А, нет. Я-то думал, это, я тоже сейчас переоденусь. Эй, чувак, мы ждем за углом, твое снаряжение. Так, народ понеслась, готовы к налюду на бюро. Кто еще может похвастаться тем, что взял штаб-квартиру прб А, ну, да, я так полагаю, сейчас я переоденусь там в машине прям. Вс ⁇ взрывай зажигалки. А я пока надену костюм. Используй телефон для детонации си... си 4 А не надо было там отъехать куда-то? Так, не свой, свой транспорт отхода, понятно? Так, э, взорвать, наверное. Дорвать. Хо-хо, вот <реклама> <О> там <реклама> мы были ближе Почти. к месту происшествия. А, я думал, он стал-то рядом с этим, прям прям с бюро, короче. <реклама> он... <реклама> <ломан> <реклама> <реклама> ну, типа говорят, другие в этот когнитный ад не сунутся, машину общем, там. Идем внутрь. Так. Живо, живо. Это не учение. Тебе покинет здание. Быстро эвакуировались. Быстро эвакуировались из здания. Заберитесь до лифта. Так, я кто? Я Франк? Лифт, да. пошли. Ну вперед! Леттер сказал, что лифтами все еще можно пользоваться. Он что, закинул лошадиный на, на анальгетиков? Скорее всего, и то, и другое. Да, Круто, да, спасибо, да. что разъяснил. Нужно перейти на другую сторону, затем по лестнице на последний этаж. Идем к дальней лестнице, затем вверх по ней до самого конца. Ясно, понятно. Ясно, понятно, я за вами. Ведите. Бригада. Идем на 6 э, этажей наверх. Сервер, наверное, на 53. -м. Осталось немного, поднажмем. Так, у меня еще кислород, смотри, как-то кончается, да? Ну, в принципе, он кончается не, не так быстро. Всего-то там чуть-чуть сейчас ну, он закончился. 53. 1 где-то здесь. Так, заберите диск с данными, окей. Че сюда? А где остальные-то? Че они так быстро умотали, что ли, сюда? Э, народ, вы где? Ни хрена вы! Ни вы такие быстрые, э. Дверь заперта! Эй, прицепи к ней бомбу и взорви! Так, какую бомбу? В какой двери? А, вот сюда? Да, блин, не попасть. Давай. Все взрываю. Хорошо. Хорошо. Все пока идеально, все хорошо. Так. Хера, дверь вынесла. Э, диск. Фигня, он так вырвал его просто. Он у меня пошли. и выйдете след за Майклом из здания. Все, валим. Все рушится, за мной уходим воу воу воу воу все рушится смотри я думаю все нормально должно пройти пошли черт о ни хрена себе эй эй -э, что чтоб меня в вот дерьмо все на соплях сюда сюда эй быстро шевелитесь Зачем а так быстро кто уходит? Дверь заела, нужно вышибать. Ну давай, вышибай. Отойдите от дверей. Ну. Okay, да, готовый а... Тут ни нихера. Блюха, кто-то сдох, что ли? А, Джонс еще дышит. Черт, он погиб. Мы не вытащим его из этой ада. Придется его бросить, идем. Да ладно. А если бы я кого-то другого выбрал, то он бы не умер? Ну я хрен, я не вижу, куда они умотали то Здание рушится. Я вижу. Все разваливается на части. Да я вижу. Ко мне, ко мне. Я слышу. Так. А... Куда? Здесь? Да ни хера. Ёх, а там ребра, наверное, сломала просто. Видел как он обулут. Хрэнк, hey! Фрэнк, Фрэн, ты жив? Oh, типа того, наверное, взрывом оглушило. Так, мы этажом ниже, но будь осторожен. Скорее направляется группа агентов, они знают, что мы не пожарные. Бляха. Ничего себе. О, о пта! стрелять надо? Да что мне не попасть то оружие которое я хочу взять а, блеха я не вижу ни... черта так ладно нахрен ты это делаешь в смысле нахрен я это делаю я это защищаюсь все здесь никого больше нет если один был Ну, Бляха, я в этом ну ни хера не вижу просто. Пойди отсюда. Да пошел В смысле? В смысле? Я бы упор с этого с ружья с зарваша дроб... в него выстрелил. В смысле? Он ты руки только опустил и все. Так, ладно, понятно. Давай вставай, давай. так. Так, давай, давай, иди, хорош. все очукался, очукался. Готов? Да вроде бы. Да вроде бы. Всех я не вижу. На. Второй. добивной поставим сразу чтоб не ужил прошлый раз ни хера вообще не вижу мари тебя вылечит Блин, у меня кислород просто половину уже нет. На. От, да я стараюсь уходить. Да в смысле дверь не открыть? Ух ты, бабки посыпались. Ну я уже в прибыли, кстати. был парашют с собой взять просто выпрыгнуть короче на парашюте это Фрэнк парень мы тут обойдем следуй за мной Я, и ружье убрал на плане здесь обозначена шахта лифта мы могли бы по ней спуститься команда прикинь да какой 50 там какой-то этаж еще прикинь сколько это если не на лифте сколько надо спускаться по-любому не успеешь все все обрушится так. а вот и выход нужно открыть эту дверь эй помоги ка давай увидимся на первом этаже надеюсь мать твоя помоги ка помоги ка Слово смешное такое. Ну-ка, помоги-ка. Ну-ка, помоги-ка. Так, э, спускаться. Спускаться быстрее. воу воу воу воу воу воу Ой, там что-то летит! Твою мать. Идем дальше, все супер. А мне как-то надо уворачиваться. Жесть. Ох, хереть! Просто рядом. Это было просто рядом. Воу-воу-воу-воу. Ждем. Хорошо. Леха летит. Отлично. Твердая земля. Все, валим нахрен из этого здания. Ага. Пока оно на нас не обрушилась. Все, валим. Теперь надо только. Садись в машину, теперь только надо это. До машины, да, да до надо... 12. Я так полагаю, сейчас пожарная машина. Потом машину для откуда Да че встал -то? Зачем мы спускались? Снова поднимаемся вверх. Так, где выход? О, отлично. Через минуту сюда приедут другие машины. Мы сделали все, что могли. Вс, в здание не входить. Там опасно. Там очень-очень опасно. Так. <режит> все, мы поехали. Ладно, поехали. Едем. <режит> <Видимо. режит> Скоро все копы в этом городе <режит> начнут <нашим> искать пожарных. <режит> так что давайте снимем <режит> этот маскарад надо побыстрее добраться до машины и сжечь это пожарный колымагу делать делаю все что могу ну да быстрее чем она может ехать я не это не ускорю так, все так, я так полагаю, надо кому-то будет try. это. Okay? Уничтожьте пожарную машину. Ага. Сейчас мы уничтожим. Это да плеха. Да что такое-то? Так, отошли все от машины. Теперь успокоился, погнали к Лестеру. Все, все сели? Отлично. А теперь, теперь надо ввалить, пока менты не приехали. Один из нас не выбрался, да? Жалко паренька, жалко. No that... yeah, <связ> Орел перестроился. Он точно выбрался. Он, он, точно, он, точно... он, были, были. он точно. Ты подписывался ну, на это ну, дело в Должен, Должен был быть готов, готов ко всему, к любому повороту, повороту событий. Ну, хоть никаких погон, в принципе, да? В принципе, прошло все нормально. Все, можно сказать, почти гладко. Почти идеально. Не считая того, что у меня взрывом оглушило. Это. Ну, ладно, это, это, это ничего страшного. Так, в принципе, все прошло тихо, спокойно. Вот что значит хорошо спланированное ограбление. Так. Сюда, да? Клинчушка стоит. Вот и контора Лестера. А, конура. Контора. Контору сожгли. Я иду домой, чтобы все обдумать. Но... Что? Я не думал, что вас клоунов снова again. увижу. Получилось! Ah! Это точно получилось, мать твою. Ну и как? Для смертельно опасного дела, во время которое мы выдавали себя за противопожарную службу в особо охраняемым правительственном здании, surprise, на удивление, неплохо. Ну иди сюда, давай. Извини, забыл. Забыла о моей очевидной болезни. Бывает. Ну да. Ладно, давайте букнем. Франклин наполне бокалы. У меня тут винтажная самогонка. Допроцентный что-то там деревенский спирт. Скоро мы будем э, мясо и начнем свершить инцест. Но то, что нужно, чтобы забыть все беды. Я сейчас нажусь здраво. А потом взломаю доступ к веб-камере и снова буду за студентами. Я болен, понятно? Мне нужен отдых. Ваше здоровье. Чувак, ну дерьмо, мое пойло. Так, парни, мне жаль отрываться от коллектива, надо уладить дела с Дэви и его козлом. Серьезно? Пусть знают, мы для них это сделали. Есть доказатель, что это для них. Значит, мы можем с ними разбежаться, понимаешь? Ну так это может не пойти с тобой? Не, не надо. Отдыхай. Прямо сейчас чем раньше тем лучше не поспоришь точно и вообще я хочу это дело закрыть Когда я с тревором заберусь понимаешь вернусь к обычной жизни буду скучным никчемным и охренеть как ценящим каждую промежуток минуты, пять нектар, да ребят с вами тоже кризис среднего это не так страшно окей ограбление состоялось налет на бюро Окей Теперь я так полагаю Мне надо этому Дэйву Отвести вот эти данные, да? Мы взяли бюро, Дэйв. Я, я тебе закончен. ничего не да, должен? Да, не Мы должен. Встретимся в, в центре порции, я хочу брейфинг. поговорить об этом. Я, я out, все, Дэйв. Выхожу из игры. Прямо сейчас. Уважаю I твое решение, твое ты знаешь, я пытаюсь тебе помочь, но... Но... но то, что вы с Тревором нарываетесь на Мэри, мэри Уэзер, снова и снова, это очень мешает. Это дела Тревора. Да мне все равно, чьи, главное, что вы натворили глупость и не сказали мне. Мэри Уэзер, мой офис. <Слышко> да? Ну ладно, <Слышко> я приду в центр Хоркс Чёрт Твою мать, что? Опять какая-то дичь, опять все не так как надо Блиха, Трейвер со своим вот этим Мэри Уэзером наделал делов. Расхлебывай. Ч и дуется. Майкл за него тут проблему решит. Проблема решается. За что он натворил. А Тревор все дуется. Посмотрим сейчас Бляха, а ехать-то далеко, да? Епать Может, таксиху вызвать? Ну-ка, погоди Может, такси вызвать? Так быстрее будет Там, так, никуда не не уходите, один из водителей На 7 рядом О, зашибись О, зашибись Таксишку прям на трассе Кто-нибудь вызывал такси вот так вот На таком вот этом Прям ну, на шоссе, на магистрали Прям на трассе Так, это такси Нет. Такси, такси. Где ты, где? Где? Что там факешь Фа-па. -фа. По ним там едет что -то. Где такси? совсем рядом говорит. я не вижу чтобы он был где-то рядом эй Фех, я бы уже сам доехал такси такси а тут даже не видно да его четыре еще Обманули, короче. Ну, Жалову надо будет написать на это. На эту компанию компания. давно сам доехал. Вот сейчас что-то будет, вот что-то будет, вот прям в жопы чувствую, сейчас что-то будет. Вот просто так вот не отлипнуть же просто так не отлипнуть одно дело, блин, нормально проходит, знаешь думаешь, все, зашибись Ты, как всегда какая-то подлянка Где ты? Что там? Надо туда поворачивать что-то. Оп, как будто тут и ехал. Бляха, засмотрелся на карте. А, это, это такси. Не жалко. Обманули меня. Так, им и надо, короче. Какая ремонтирует свои колымаги там. Так, мне в обсерваторию получается ехать, мне так кажется, да. Бляха, думал сократить, короче. <звы> <звы> да, так и обычно. Обсерватория получается. Дэви любит там встречаться. А, нет, это не обсерватория. Я думал обсерватория. Ну ладно. Похоже просто, похоже. За Защите даю. Я хочу вот, то. Вот что-то не то. И тихо так. Не люблю, когда вот такая тишина. Говорит о том, что будет сейчас какая-то жопа. Лифта то нет. Так, у меня аптека. Аптечка не нужна вроде. У меня жизнь нормально. Уж пушку приготовить сразу. что то меня это настораживает. А, не, он стоит. А, Дэвид? а видишь? Дэви, вот мы говорили, почему а? мы такие друзья. Потому что, что мы люди старой школы. школы. Нам нравятся, люди, нравятся все эти старомодные штуки, Дэвид, газеты. Хорошие ребята, Блэд, плохие, плохие ребята. Мы друзья? Мы ну, друзья? не <плаку> знаю, это ты мне скажи. Мы же сделали, как ты сказал, правда? Разобрались с теми людьми. А теперь ты выполнишь свое обещание. И отпустишь меня, да? Нет, планы поменялись. Возникла небольшая проблема. Да, Дэви, можно сказать так. Стив, я же сказал, что разберусь. А, ну да, ведь ты же так охренительно разбирался с другими делами. Ну да, признаюсь, действовал нестандартно, мать твою. Агент Санчес, <соединяющий> <Агент Санчез, соединяющий> что-то арестуйте обоих. Хуй, oh, Стив! Ты шутишь матью За многочисленные матик преступления, какие <соединя> только есть на этом мать его Ладно, я перефразирую. Почему? Почему? Потому что Потому что ты ведь не хочешь, чтобы я давал подказания о наших различных бизнес-проектах. Агент Санчес задерживаете подозреваемого. Агент Санчес, не делайте этого. Стив, мы же договаривались, что поговорим с Майклом. Я объясним ему все. А это? Это плохо для всех нас. Okay, okay. Ладно, okay. ладно. Down, Тогда опусти talk. оружие, поговорим. После тебя, приятель. Ну приятел. no, ладно, а как better. же доверие? Хорошая попытка. Они знают или им one, кажется, что в этом деле замешан я. Ага, теперь ты хочешь, чтобы я снова вытер тебе задницу? Да? А потом сразу примерил бетонные башмачки? Нет, уж хрен тебе. Уберите оружие, парни, праздник закончился. Вы в наших руках, антиамериканская деятельность. Уберите оружие все! А вы откуда, мать Они со мной. Ах а ты крестьёныш, я знал, что у тебя кишка это... танка. Для я протокола, я патриот. Я люблю свою страну. Люблю свою страну. Уберите оружие. Ты, да пошли вы. вы. Все мы знаем, что вы... Л... Л... вы, вы хотите увеличить свое финансирование. Джентльмены, уберите оружие. это за гандоны? Мэри Озер, мать его. Что они здесь забыли? Стив, убери оружие. Опять ту же ногу, мать Пашу. О! Дерьмо. Вот это за воровка. Я говорю... Я говорю, не просто так все. Бляха. что-то народу. Бляха, там вертолет? Покиньте центр через балкон. Наблеха. Да так, ладно. Через балкон. Это ты чутенько так, чутенько так. Хорошо. Ты что делаешь ты Куда полез Так, ладно. А, а вертушка? вертушку взорвали, что ли? Я я себе. Да куда ты всякой? Ты че сделал? <св> я хотел, короче, это Спрятаться за нее. Ех, опять их столько много тут! Ладно. Пунь, пунь, пунь. Бля, хотя цветы. Так да куда ты все лезешь? Ты задрал залазит лазить, тупи. По клумбам, да по всяким. Я говорю спрячься, он залазит. Так, так, так, так. Вам. Вам, вам. Так, хорошо. Через балкон. Спасибо, я пошел, жду фонтана во дворе <плодот> Ладно Что, типа, Дэви, Дэви, дэ, типа, на моей стороне Я думал, тут все друг против друга Опять вертушка Мать твою Ух ты Ты сдохнешь, сука Ох ты, а вот это поворот, Тревот? Да ну нахер. Эй, если кто и убьет тебя, дружище, это только я. О, пришел закончить их работу тей? Не-не-не, я не, не, не, просто пользуюсь случаем. А теперь беги. Вот это просто неожиданно. Чем не в опять что-либо надо? Спуститесь в подбор. Ай-яй-яй-яй. В смысле? Так, Тревер, прикрывай, ну. Что раз взялся. Тревер, вертушка. Будешь там прикрывать? Ладно, сам разберусь, спасибо. Хера не затихло. Леха, чё ты такой косой? Беги, Майкл. воу воу воу воу воу воу, -воу. Давай речи-то. Макс Пейн на минималках. Да ну, выс, да, вообще, ноги в руки, беги. О, Я бегу. Ты вот готов. Там готов. Там готов он еще бежит там готов я что там еще две точки красные я я Да мне сюда вниз блин так в какую сторону-то бежать запутался запутался а, не наверху там, это кто-то. правильно бегу? Да. Мне вниз надо, да? Ничего себе, фарш делает. Мерри война внутри США. Да бегу Фонтан, фонтан, фонтан, фонтан Вот so cool. дерьмо Защитите Дэва Нахера мне это надо Скажите, мне это надо? Защищать Дэви? Да. Ну в смысле? Ты такой, что, петра жопой, что ли? с упор такой подошел ко мне? Дэви, ты дебил? Я думал, ты уже давно убежал. Просто пипец заварушка, да? Давай, давай, давай, к машине, к машине. Осторожно, там Дэви. Майк, ломбардом можно доберись до места встречи в мор в морме. Мор, мор, мор. все я поехал. Да заводись ты! В этом же паре мы еще не гоняли. Вертолет! Как они задрали? Нихера себе! Прощаем. Я кролика убил. Кролик-то здесь при чем? чуть ломбарду какому-то надо. Так. а а а а а этого сократил сократил немного тоже нормуль блях я так и знал что затянется Это было весело Ты чё куришь, а? Не-не-не-не, это же бред, ты же... Ты чё, не знаешь? Ну да, конечно, наверное, это... А, что оказался на поле боя между организациями армии и наемников. Это слегка действует на нервы. Да, но ты все равно нужен нам живым. Ну, по крайней мере, пока. Но может ты припас для меня еще один сюрприз, а? Может ты завязал дружбу еще с такими гадами? Но ну, Дэйв, все же в этом не виноват. Нет, нет, он просто симпатичный представитель продажного правительства, который хочет подняться с помощью такого же продажного, мелкого бандита-говнюка. Слушай, Тревор, я хотел поблагодарить, знаешь, я, я хотел, не знаешь, не я собирался тебе сказать... Что, кореш, что ты собирался что мне сказать, а? Ты что, что ты воткнул мне нож в спину, или что ты и был и навсегда останешься никченым ублюдком, которого нужно прикончить? Быть. Да, тогда какого хрена ты появился? Ну ты же знаешь почему. О, нет, нет, нет, нет. Одно. Последнее. Дело. И если все пройдет нормально то знаешь что, тогда мне не придется стрелять тебе в голову. Но, если все закончится плохо, это тоже ничего. Ведь тогда мы с тобой вместе попадем в ад. И я буду целую вечность тебя мучить. Ну, значит, поработаем. Да, похоже на то. Звони Лестеру, поехали. По громкой связи. Эй. Это я. Знаю, как все прошло. Шикарно. Случшу случайно встретил Тре Нас Тревора. О, мы снова друзья. Он хочет э, устроить прощальные гастроли. Ладно, когда все будет готово, я с тобой свяжусь. И Запомните, джентльмены, если все получится, мы войдем в историю. Мерзкую, гнусную, отвратительную. Но тем не менее, историю. Вот. Теперь ты счастлив? Прыгаю до потолка, мать forget, И не забывай, Омега. Я за тобой слежу. Yeah. На. Короче. Заварушка-то... Нехилая развязка. <laughs> заварушка нехилая была. Вот. Я вот так и знал, что сейчас что-то будет. Вот, блин. Я говорю, вот это затишье было... Как обычно, перед бурей, знаешь, такая. Вот. Ну, короче, все друг друга порешали. Дэви куда-то смотался. Тревора, ну, Тревора я вообще не ожидал встретить. Просто не ожидал. Это было реально неожиданно. Да? <плёк> <плёк> <плёк> <плёк> Ладно. На этом буду заканчивать. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписывайся на канал, группу ВКонтакте, подписывайся на Инстаграм. Комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.